Замок зажигания Mazda после ремонта. Поворачивается двумя пальцами. Выточили на него новый ключ. теперь будем переставлять старое лезвие вытаскивать и вставлять туда новое потому что старое лезвие даже не хочет заходить скорее всего если им пользоваться можно сломать замок работает заходит вот так